которые у меня сейчас проходит. Первое событие, я вот в четверг лечу, в пятницу утром лечу в Новосибирск в связи с этими делами. Это 70-летие со дня рождения одного из крупнейших русских поэтов 20 века, а может и не только 20 века, Владимир Леонидовский. Подчеркиваю, это слово поэта, потому что о том, что он прекрасный, великий, великолепный актер, это мы все знаем. сожалению, диалоги и всякие, Дискуссии по поводу его вклада в русскую поэзию продолжаются, потому что мои коллеги по поэтическому цеху иногда, ну, например, покойный прекрасный поэт Андрей Вознесенский называл «мой брат меньшой», как Пушкин называл «мой младший брат» по да, музыку ему судьбам». Подчеркиваю, что он побольше. Или, например, там, возьмем еще кого-то, моего друга и замечательного русского поэта Александра Семеновича на из лучших поэтов, который считает, что вообще Высоцкий скверный поэт. Или не менее интересного человека Дмитрия Анатольевича Сухарева, прекрасного автора известных песен, который в своем предисловии к антологии авторской песни пишет, что Высоцкий поэт на троечку. Нет, друзья, не на троечку. единственный и замечательный великий поэт, как мне представляется, абсолютно неповторимый. Это моя точка зрения. И почему я об этом говорю? потому что здесь в зале присутствуют два замечательных человека, которые для меня открыли нового Высоцкого. Хотя, вроде как, знаете, я с ним был дружим и есть это буду в книге вот вспоминаю довольно много вот наших общениях было очень давно, еще до Марины Влади. Есть два человека, которые мне открыли просто еще раз Высоцкого как поэта. Это, значит, актеры театра Натаганки, Любовь Черкова и Валерий Черняев, они оказали мне честь они здесь присутствуют, потому что два дня назад, в четверг, в субботу, бурдон, я был на спектакльном на сцене, я был совершенно потрясен. Это совершенно другой высокий. Это, понимаете, это книга Марины Влади, Владимир Владимирович полет, но не вся книга, там, где не всегда все в литературной стороне, так сказать, как бы на высоте, они сделали прекрасную лирическую историю. Превратили его, конечно, в миф, как и любую лирическую историю. Но очень в такой миф, образ Высоцкого, что совершенно пошлую и безобразную историю, с, спасибо, что живой, с маской и попытка его превратить в наркомана. Я считаю, это безобразие, то, что этот фильм вышел. Вот, не знаю, ваше мнение, но для меня это оскорбительно. Понимаете? Вот, давайте я вот давайте Они здесь вот сидят, там скромно в этом И всем вам... И всем вам я советую пойти посмотреть этот спектакль. Не пожалею. Туда не так просто попасть. Но после спектакля Владимир Высоцкий отрастал еще Игорь Петрович Любимов, по-моему, это вот уровень очень высокий и совершенно замечает. Вот. Почему я об этом говорю? Потому что, если можно, я спою вот одну песню, одной Высоцкому, не погибшему Высоцкому. Я вс время повторяю, я время повторяю эти слова. Они есть у меня в книге воспоминания, когда в 80-м году мы с Юликом Кимом. В пиаре узнали о том, что погиб Высоцкий, умер Высоцкий. Я потом вернулся в Москву, и мне позвонил мой приятель, это 80-й год, еще связь не такая была хорошая, с Южно-Скалинска. Он геофизик, как и я, мы с ним учили в Ленинградском городном институте, но он фронтовик в прошлом. Вот. И он и плохо слышишь, говорит, Саня, это правда. А уже прошло дней 5-6. Это правда. Я говорю «Ну, правда, конечно, что он... Да я не про то. Я знаю, что Правда ли, что его убили? Я говорю, да что ты водил? Нет, конечно, он сам... Ты уверен? Я вот никому тут не верю, на скорее. Я все врут. Вот правду тебе поверю. Правда, что сам умер? я говорю, правда. А почему ты решаешь, что убили? Ты треск в эфире. Все... Он говорит, должны были убить. И у стало нехорошо. Понимаешь, конечно. Вот, поэтому когда сейчас... Наши эстрадные артисты, наша официальная пресса, наша «Желтая газета» пытаются превратить Владимира Высоцкого в такого главноравного советского патриота. И даже уважаемый мной Дмитрий Быков на телевидении вел программу «Высоцкий как советский поэт». Интересный название. Да? Это вызывает все-таки иногда чувство протеста. Я почувствовал спеть одну песню члену Живому Высоцкому в дорогом 1967 году. Театр на Таганке, преодолевая яростное сцепление красок обкома партии, во главе с Василием Сергеевичем Толстиком, как он в Ленинград, в клубе первой пятилетки была премьера для Ленинграда «Жизни Галилея» и «Высоцкий играл Галилея». После этого я тогда же на Нервной площади написал две песни, посвященные Высоцкому. Первая – «Галилей». Отрекись, Галилея, отрекись, От науки, ради науки, Нечем взять художнику кисть, Если кадры отрубят руки. Нечем гладить бокал с вином, И подруги ведро крутое, А заслугу признать виной Для тебя ничего не стоит. Нечем гладить бокал с вином, И подруги ведро крутое, а заслугу признать виной Для тебя ничего не стоит. Пусть потомки тебя бронят За невинную эту подлость. Тяжелее не видеть закат, Чем по тактам поставить помесь. Тяжелее не слышать реки, Чем испачкать в пыли колено. Отрекись, Галилей, отвлекись, Что изменится во вселенной. Тяжелее не слышат грехи, Чем испачкать в пыли колено. Отрекись, Галилей, отрекись, Что изменится во Вселенной. Ах, порой мудрецы, Мы мораль несем убыток. увы В час, когда святые отцы Волокузны к станкам для пыток. Отрекись, глобца, в реки, кто из умных тебя осудит? Отрекись, Галилей, отрекись, Нам от этого легче будет. Отрекись, плодца вопреки, Кто из умных тебя осудит? Отрекись, Галилей, отрекись, Мне от этого легче будет. Это я называется Пислик. Удивительное дело, что через полгода она в России не публиковалась этот сейф И через полгода мне прислали пластинку из Парижа, им прес ее записала вместе с письмами Галича. Почему у меня были кое-какие неприятности, и вызывали в разные места, дачи объяснений. А я сам не мог понять, как она мог кто-то попасть. Антигалилей. Еще за дом, когда Афганская войны» друзья. Но кто в наши дни поет? Ведь воздух от Душа и рут мне железо мрат, Огурками тычут в душу, Ломает меня палач, На страх остальному люду, И мне говорят, заплачь, а я говорю, не буду, ломает меня палач, На страх остальному люду, И мне говорят, заплачь, а я говорю, не буду. Тут меня в общий строй оденут меня солдатом, Навесят медаль, герой, Покроют броней и матом, Мне лодку дают, как чай, чтоб храбрым я был повсюду, Мне говорят, стреляй, а я говорю, не буду, Мне водку дают, как чай, чтоб храбрым я был повсюду, мне говорят, стреляй, а я говорю. Иуду. А мне говорят, ну что ж, свою назови нам цену, Я wiem, что ты хорош, поставим тебя на сцену. Врачуют меня врачи, краят из меня и уду. Мне говорят, молчи, а я твою Иуду. Врачуют меня врачи, краят из меня мне говорят, молчи, блядь, а я говорю, не будь.